Добрый день, друзья! Сегодня мы общаемся с Майклом Мелиховым. Я предлагаю ему рассказать о себе, ну и дальше поговорим на некие темы, которые, надеюсь, будут вам полезны. Здравствуйте! Да, Игорь, приветствую, рад приветствовать, дорогие друзья всех, тех, кто смотрит, будут смотреть. Вообще-то говоря, у нас программа, как я понимаю, Программа перед программой, да? представление того, чего потом будет в реальном времени с реальными людьми, которые могут в реальном времени задавать вопросы, верно? Да? Да? Окей, okay. нас тут, кстати, на троих мы это делаем. Вот у меня тут сидит аватар, который, конечно, должен быть впереди, на, так сказать. Ну, ладно. Он, конечно. Да, чтобы не задерживать, давайте коротко, да, относительно коротко. Я не умею коротко, но, тем не менее, буду пытаться. 20 лет, сколько, 6 чем-то лет проживаю в Соединенных Штатах, уехал на развале Советского Союза, когда... еще красный паспорт, но он уже, так сказать, официально почил в БОЗе, вот, а я вот оказался на этой территории. Ну и выступал, несколько лет выступал я на на русскоязычных радио города Чикаго, на разных частотах. Три программы у меня были на трех радио. А потом я понял так, что мне это не интересно, поскольку нету обратной связи. А, я понятия не имею, кто там меня слушает, как они меня слушают, сколько домохозяек меня слушают. Здесь специфика а, слушания радио — это не то, что там включил, как я помню, в «Союзе» было этот, как назывался, даже забыл, там динамик этот. А, нет, здесь все слушают в машине. А если кто слушает дома, так это домохозяйки, им делать нефига, они слушают это все. Время только утреннее и вечернее, специально подогнанное под таких людей, поскольку утреннее они едут на работу, вечернее они не едут с работы, они могут вот включить это самое, то, так называемое, пик тайм, которое люди слушают. Ну и я организовал свою э, интернет-радио, но прежде я организовал центр под названием Sun Gates, Солнечные ворота. Ну, где-то лет 11-12 назад, э, с тех пор, как стал ездить в Индию. Вот, э, и, как говорят, э, вот, поехал один раз, поехал второй раз и втянулся. Вот, и стало... Ну, образование, так сказать, на двух континентах выяснилось мало, а вот там, на востоке... Было нечто такое интересное, что мне дала возможность ответить на многие вопросы, которые я не мог ответить, даже будущий, скажем, уже ну, под полувековой стаж, работая, ну не работая, точнее, а будучи психологом. Вот. И мне этот вопрос интересный человек, как он мыслит, как он думает, как он существует и его эволюционный путь. Вот этой цели посвящен центр Сангейтс которая является информативным центром на, на первом этапе. Ну, а потом информация, которая, скажем, принимается, если она не принимается, дальше мы не идем, естественно. Ну, кому-то неинтересно, кому-то непонятно, кому-то форма глаз, ушей и так далее тоже неприятно, они тогда выключают. И они не являются подписчиками и так далее. А кому да, интересно, ну, тогда мы переходим в процесс познания. Вот. Ну, и сейчас уже Идея воплощается, уже идут курсы, э, скажем, школа познания, вот она функционирует, четыре курса уже сейчас есть. То есть это обучение или образование именно человека как триединой сущности. Вот, э, то есть мы – это тело, дух, душа, тело, ум, душа, body, mind, spirit по-английски, вот, вот мы такие. Ну и мне интересно как раз-таки не вот эта субстанция, она рано или поздно разрушится, это понятно. А интересно мне даже не та субстанция, которая тут находится, а вот мне интересна субстанция душа, или дух, неважно. Вот. А как человек себя функционирует. Поэтому, вот, общаясь с Игорем э, Ткаченко, мне это показалось интересно. Потому что поначалу вопросы были какие-то, вот, которые там в чате в моих программах. Они были, как-то не было вообще... Как-то очень резко, что для меня это прозвучало. Но я всегда пытаюсь до да истины, мы все пытаемся да, до самой сути, да? Вот. И я попытался этот вопрос прояснить в личном общении. Ну и вот сегодня мы общаемся. Вот примерно так. Да, да моя манера, манера письменного, письменного общения, общения немного рисковато, ну, ну, Но на, на самом деле, деле я добрый мягкий человек. человек. Это я заметил. Да, кстати. Значит, кстати. Что, что, что мы хотели обсудить? Ну, Во-первых, сейчас анонсируем, анонсируем прямой эфир, эфир с, с участием как, как минимум вот, э, э, подписчиков или самого Майкла, Майкла Мелихова и, и моих. И я я попытаюсь еще пригласить да, друг, других лидеров интернета. Интернет. Ну, если появится, то хорошо. И одна из главных тем, как какую я планировал, это то видео, которое я сегодня вечером уже загружу, я его записал о правителе Земли. Вот Предлагаю ознакомиться перед эфиром и в эфире уже обсуждать эту тему. И мы планировали тему подсознания, сознание, это уже большая епархия Майкла. Вот, если возможно, расскажи сейчас вот про, то, что, про подсознание, я в этом не специалист. Ну, у нас... Объявлено, вот внизу я сам читаю, прогнозы и пророчества. Тут даже дело не в том, кто человек делает, тот человек, который делает прогнозы, и тот человек, который делает пророчество Здесь вся информация очень интересная вещь. То есть сегодня все мы анализируем что-то. То есть мы все, всю информацию расщепляем на какие-то моменты на какие-то секции, на какие-то нити. А ведь когда-то она была цельной. И вот если я задаю вопрос, а что является антонимом слова «анализ»? Ну, очень и очень немногие люди дают правильный ответ. То есть забыто то, с чего все начиналось. Что интересно. Вот Я даже не буду спрашивать у тебя, вот, я, и у наших, там, допустим, э, зрителей, которые будут, я сразу скажу, чтобы они знали. <coughs> у нас же это анонс. Оказывается, слово э, антонимом, кто знает, молодцы, поздравляю, <coughs> является слово синтез. Вот. То есть всегда была целостность. И вот э, целостность изложения и целостность восприятия. А, то есть человек говорит, а тот, его понимает на процентов. Сегодня моя твоя не понимает. То есть где-то говорят об одном, где-то говорят о другом, миллион информации, миллион трактовок и так далее, и так далее. Вот был у нас такой человек, раз речь идет, скажем, последняя, ну не прогноз, есть пророчество. Есть пророчество, есть предсказания, а есть прогнозы. Вот мне нравится слово прогноз. Почему вот проживая здесь 20. Там, с чем-то лет, есть доктора, которых называют MD, Medical Doctor. Вот они, у них есть license, лицензия. Вот шаг вправо, шаг влево, практически расстрел. То есть человек может потерять license, потерять средства к существованию, а это очень и очень серьезно. То есть он не имеет права двигаться так, как ему предписано. То есть инструкция. Вот я против инструкции, я лично против. То есть, почему у нас должна существовать инструкция, почему нет свободы воли, свободы изъявления. Конечно, все должно быть в рамках, скажем, этики, будем так мягко говорить. Поэтому слово пророчество мне лично не нравится. Но были в нашем мире и самый яркий представитель пророка. Это был Нострадамус. Вот. Дело в том, что был такой... Нострадамус обладал степенью вот мы сейчас говорим про сознание это называется на английском языке level of consciousness level of consciousness uh, уровень сознания доктор дэвид хопкинс хокинс uh, он uh, вот uh, внес в наш мир систему измерения уровня сознания uh, я сейчас поясню вообще что это но uh, скажем так uh, мы не будем говорить о прорицателях пока, мы будем говорить про экстрасенсов. То есть уровень сознания по шкале вот этого Хакинга э, составляет 500. 500. Максимум. 500 единиц. Да? Это, это максимальное, максимальное количество? количество? Нет, это не максимальное количество. Я сейчас скажу, какое макси. Uh -huh. ну, Нет, максимально вообще шкала идет от нуля до тысяч. Uh -huh. а вот э, ты, я знаю, чем ты занимаешься, я знаю, кем ты являешься. Ну, или предполагаешь, кем ты являешься. Тут же разные люди сейчас будут слушать нас, да? да, -да, -да, -да. А те, которые тебя еще и не знают, поэтому они же могут по-разному воспринимать то, о чем ты говоришь. Конечно. Вот. Так, Вот, к примеру, да, скажем, низкие вибрации, которые мы все знаем, это гнев, это ярость, это ревность, это ненависть, это жадность. Ну, много можно перечислять, они имеют градацию, и это измеряется очень легко. Причем человек может думать все, что он угодно, он может быть считать себя таким светлым, таким пушистым, таким замечательным, а его берут, ставят, к примеру, перед аппаратом, наводят на него какой-то луч и говорят, дорогой мой, да у тебя уровень сознания такой-то, сколько бы он ни спорил, это не имеет никакого значения. Его представление о себе самом, любимом или любимой, это субъективное восприятие. А там, вот там, с той стороны, объективное. Короче говоря, э э гадалки всякие, э экстрасенсы, э у них уровень сознания начинается с 500. Ну, к примеру, чтобы было понятно, о чем идет речь, ну, мы знаем к примеру еще раз, очень условно. Вот, кто там у нас был? Кашпировский, да? там, Чумак, да, но было много. Вот у них уровень, levels, если считать, что это действительно так, должен быть от 500. Ванга, Баба Ванга, да? Но это уровень уже выше, чем 550. То есть, их предельная граница до 550. С 500 до 550. Еще раз повторюсь, любовь, творчество, Сострадание, милосердие, это уровень всего лишь 200. То есть большинство населения Земли по официальной статистике, ну сейчас не будем говорить, кто ее придумал, есть информация, как она будет воспринята, я не могу регулировать, она есть такая, кто хочет, разберется. Mm -hmm. Вот 200 да, проживает, ну, порядка, наверное... 85% такого населения. То есть подавляющее большинство, верно? Которое находится не выше, чем 200. Дай бог, чтобы это было 200, потому что если это 70-50, ну тогда это совсем хреновенько для этих ребят, которые на этих вибрациях функционируют. Дело в том, что мы сейчас, сейчас уже относимся к предсказаниям или прогнозам. Мы сейчас находимся в очень интересную эпоху. Я вообще-то говоря люблю ведическую концепцию, Веда, от слова знания, именно чистые концепцию, А кто там Бог, кто там руководитель, все это Вишну, Кришна, Шива, там, я могу назвать их всех до единого, это не имеет пока никакого значения. Кому надо, кому интересно, тут будет дальше двигаться. Опять же, это, на первом этапе это всего лишь информация. Так вот, мне близка, допустим, эта концепция, поэтому я с этой точки зрения могу считать. А, вот. а эпоха наша совершенно замечательная. Несмотря на то, что мы живем в Кали-Югу, эпоха 432 тысячи лет, вот теперь посмотри, как это коррелирует с твоими концепциями. И мы 5000 лет с чем-то прожили в этой эпохе. 3102 год до нашей эры примерно это началось, эпоха Кали-Юга. Вот. Ну, наверное, тут знаком с этой концепцией. На в центре Сангейтс многие это знают, я это неоднократно рассказывал, как это все происходит, совершенно непредвзято. Без религиозного аспекта, абсолютно без территориальной принадлежности, скажем, где эти веды находятся, они нигде, они просто, ну, они не могут где-то находиться, это знание. Вот, в космосе, будем говорить, находятся. Короче говоря, Кали-Юга, в котором мы находимся, это люди, которые проявляют свои самые, что ни на есть, лучшие качества. Поэтому появляются люди, проводники энергии. Проявляются люди учителя, проявляются люди, которые берут с высших сфер знания. Мы будем говорить, конечно, в общей нашей программе э, мы будем, когда? В субботу мы будем говорить, правильно? В твоей да, да. программе, Игорь, да? Регулярной. Э, да, да. Когда? В 7 часов вечера. Там будет да, больше да. времени. Сейчас это типа анонс. Короче говоря, сейчас замечательно, она называется мини Сатия юга Самый золотой век, да? По-другому ее называют. Короче говоря, тем не менее, Нострадамус обладал, и Эдгар Кейси, кстати, заметьте, Эдгар Кейси жил, в общем-то, в 20 веке, 1920 какой-то век, в 45-м году он умер, но он предсказал, кстати, свою смерть, и он предсказал очень многих вещей, акаши, это все знают, это слой информационный, самый тонкий элемент из пяти элементов, мы же знаем, да, земля... Вода, огонь, воздух и пространство, или эфир. Вот Акаши на санскрите это и есть эфир. Там, где хранится информация обо всех нас, назад и вперед. Потому что будущее, настоящее, это все равно одно и то же, по сути. Короче говоря, вот он таки, да, предсказал. И время наше, очень серьезное время, потому что из своих всех хатренов, которые он зашифровал своему сыну, будут расшифрованы все. И там речь идет на много тысяч лет вперед. Так вот, два из них попадают на этот век. И это примерно 2150 И считается, опять же, что он очень многие вещи предсказал. И начало, допустим, условное будем говорить, начало даже Третьей мировой войны, которая началась 11 сентября 2001 года у нас в Соединенных Штатах. Ну, знаете, да, о чем идет речь? September 11 это называется. Это, так сказать, первая ласточка. Вот. А далее будет, далее будет. Ну вот, это то, что относится к пророчествам. Баба Ванга, она приближалась к этому уровню, но она по статистике, по этой самой, как бы все-таки, у нее другая специфика была. У Настрадамуса уровень был 700. Уровень сознания был 700. А, вот, а, а уровень, скажем, Иисуса Христа 900 чем-то, то есть все равно еще даже может быть. Ну, опять же, шкала условная, кто это знает, да, мы будем так говорить, но тем а не кто, менее, а просто кто, уровень. А, а кто, оценивает? кто оценивает 900, 700. Кто оценивает? Я не трудно сказать, много параметров, по которым можно измерить эти все вещи. Один из таких специалистов есть даже у меня, ну, я имею в виду не у меня, а он в центре находится, мы беседуем. Там есть специфическая программа, запатентованная, как можно оценить человека, исходя из его ауры. Но аура по-другому. Она может снизу идти, скажем так, а может идти сверху. Вот Мы как раз перед этим беседовали с этим человеком, который сейчас руководитель одного из курсов. Ну вот она оценивает, и там можно определить, действительно, можно определить, может быть, не конкретную вот эту вот цифру, но примерно она соответствует, мы сейчас не конкретно 750, там 380, 2, То есть, и так есть так. Замеры вот в твоем центре, центре да? Это, это не какой-то внешний источник, это, это внутренний. Нет, нет вот. это внешний источник, это не я, я не замеряю, я знаю свою личную, я знаю, для чего я предназначен. Наверное, это тоже полезно знать. Можно, конечно, сомневаться, можно не соглашаться, но для меня эта информация достаточно объективная, поскольку я хорошо, ну я лично, я хорошо умею анализировать, все-таки имею образование уже на трех континентах, Я являюсь астронумерологом, поэтому, скажем, по дате рождения я могу очень многие вещи сказать. Ну, я думаю, что появятся люди, которые захотят, а это, они всегда есть. Э, причем у меня это занимает до да, хоть 5 часов, там всегда будут люди, которым это будет интересно, и которые захотят узнать. Но это уже не относится, правда, к, э, к предсказаниям, тем более к пророчествам. Я не отношусь к этим людям, э, и, собственно, у меня нет такого намерения. Мое дело переносить информацию, э, а дело уже людей воспринимать информацию. Ну вот пример так. То, что касательно прогнозов, очень коротко, прогнозы можно сказать так, вот до конца лета. Дело в том, что мы вступаем в очень серьезную пору, скажем так, затмений. Ну, во-первых, и не только затмений. У нас будет, это связано, затмения связаны всегда с северным и южным, южным узлом Луны. А Луна играет очень важную роль в, у нас, потому что это... Вот, скажем так, честь, ум нашей эпохи, можно сказать. То есть это человек, его разумность, вот можно так сказать, intelligence на английском языке это называется. Его эмоции, как он реагирует на обстоятельства. Вот если сейчас мы с тобой будем реагировать, скажем, более-менее адекватно, то, к примеру, 27, ну, в районе, еще раз, нельзя сказать, что конкретно в этот день, но мы приближаемся к этому дню. А именно у нас будет 11 скажем, июля, там 13 августа, по-моему, будут частичные солнечные затмения. Но вот самое главное, два события, это у нас 27 июля, это лунное затмение. Полное лунное затмение. Это бывает достаточно редко, учитывая тот факт, что планета Марс, серьезная планета, которую руководит ну, вой, в, это война, на самом деле, Марс, бог войны, верно? То есть, все мы хотим как бы мира, да? С другой стороны, если возникнут какие-то настроения, какие-то ситуации, а там вот сверху как бы это все логично и все э, запрограммировано, будем так говорить, то э, во многом запрограммировано, то тогда Могут создаться ситуации, и они будут, скорее всего, создаваться, когда будет очень-очень и очень напряженное отношение между людьми, когда будут несогласия, которое будет выражаться в конфликтах, в стычках, возможно каких-то, ну, глобального не будет, я верю, катаклизмов каких-то. Но будут, э, природа ведь тоже же отвечает, это же не просто там Марс там что-то захотел или человек там что-то захотел, это все связано. И вот э, природа нам будет давать серьезные испытания. Это будут вулканы, это будут э, землетрясения. Э, тут момент какой? Что Марс, тот самый Марс, 27 июня, 26 июня, то есть буквально когда? Два дня назад. Он пошел в ретроградное положение. Что это означает? Вот если тут как-то человек целеустремленный, к примеру, да, то он может... А как можно добиться цели? Можно добиться все средства хороши, верно? Как Александр The Greatest, к примеру, да? Александр Македонский, да? Ему надо было всех побеждать, ему надо было всех завоевывать, это была его цель. Но ведь можно завоевать мирным путем, можно словом как бы, да, как бы завоевать доверие. К примеру, вот как ты завоевал доверие твоих э, слушателей, у тебя да, почти 10 тысяч поклонников. Вот я, допустим, у меня нет намерения завоевывать никого, никого. я просто по природе своей другой. Вот. Я, так сказать, образователь, об, обучатель или переносчик, еще лучше, еще более корректнее, переносчик информации с одного места на другое место. <смех> то есть, где-то она есть, а кто-то хочет ее получить. В принципе, ты делаешь то же самое. Вот. Но функция, опять же, несколько разные. Так вот, если, возвращаясь к тому, чего нам ну, якобы грозит, то Марс не просто идет ретроградными. Качество они... Э, уже тогда цель добиваться любыми путями. Вот, пробить, всех разбить, всех, э, так сказать, покорить вот головой стену пробить, рядом дверь но все равно пробить надо. Так короче, короче вот, путь короче а, ну а то, что там кто-то пострадал и мы вместе с ними это уже потом выяснится так вот, будут что еще происходить, какие вещи дело в том, что тут еще и планеты, я не хочу вдаваться в астрологические аспекты но короче, ситуация такая, что будут Уходить люди, то есть уходить э, из мира живых они будут уходить. Э, в основном это будут люди пожилые, это будут уходить э, такие, я их называю, иконы, э, скажем, известные люди в мире музыки, в мире э, поэзии. Вот. Недавно я прочитал, умер, совсем недавно умер Андрей Дементьев, совершенно потрясающий, замечательный поэт наш русский. вот И таких людей будет немало. Рок, какие-то музыканты будут, они будут уходить. И это будет именно в это время. Но тут еще какой момент, что вот последний раз такая Марс, еще раз, он бывает ретроградным, идет каждые два года. Но дело в том, что он будет ретроградным в знаке, который называется Козерог. вот. А тут это все будет усугубляться очень серьезно. Плюс еще такая планета. А ведь дело в том, что затмение – это северный и южный узел Луны. И вот южный узел Луны, э, э, э, э, эту планету называют Кету. Вот. Ну, кто-то знает, наверное. А, то есть э, люди, которые родились 7, 16, 25 числа, они в большей степени могут быть подвержены вот этим изменениям. Поскольку это как раз-таки люди, которых... Ну, называют кетанутые вот. у них на них влияет вот эта вот планета а вот а вторая которая Северный Узел Луны это те люди которые 4, 13, 22 и 31 числа они их называют Раханутые вот. От, по имени планеты Раху вот. Ну мы не говорим что это плохо а мы говорим что вот определенным образом это влияет Да я прошу прощения долго да, Я же говорил я могу долго Вопрос. Ну, правда, мы об этом, об этом уже, говорили, уже говорили, но может быть сейчас как-то найдется ответ. ответ. Смотри, я, допустим, родился 13-го, а другой, похожий на, похож. на меня Игорь, родился 14-го. 14. И мы И вот раз раз в раз, разных, сказать, как, вот, как сказать, вот ну, группах, да? да? И как, И как э, почему Марс или какая-то какая планета на меня будет оказывать одно действие, а на него, родившийся на следующий или день или через пару дней? Будет оказывать, будет оказывать другое воздействие. воздействие. Есть ответ? Есть ответ? Ну, ну такой, чтобы люди чтобы поняли. поняли. Ну, Во-первых, самый, самый классный пример, который знают все женщины, это планета Луна. То есть на всех, все планеты Солнечной системы на нас оказывают влияние. Какие-то больше, какие-то меньше. Но я не буду вдаваться еще раз в подробное объяснение. Для меня, как для, скажем, большей части нумеролога, это просто числа, когда человек родился. Вот если ты говоришь про число 13, ты родился 13-го, ты как раз находишься под влиянием планеты в какой-то степени, не в какой-то, а в прямой степени, планеты Раху. Ну, еще раз, очень упрощенно, без деталей. Там присутствуют еще две цифры, единица и тройка. То есть смотри, ты организатор, во вторую очередь, в третью очередь ты, или во вторую очередь тоже, ты еще и обучатель. Потому что единица Солнца, тройка это Юпитер, Юпитер это Гуру. Да? Вот В сумме дает эту цифру, и ты можешь идти в разнос. То есть у тебя может быть в разнос в каком плане? Ты человек, не ты. Я никогда не беру персональный аспект. Если я анализирую, я беру просто дату, я имею матрицу, психологией занимаюсь, я уже говорил, очень много лет, плюс астрономерология, плюс еще веды, которые позволяют, ну, мои какие-то качества, которые позволяют мне, ну, просто видеть эти вещи. А как, почему объяснить мне сложно? Я просто знаю все, к примеру. Со мной можно не согласиться, без сомнения, да? Но, да, как, да, а чем согласиться? нет, нет, нет мнения. Просто, нет, что это работает. Как да, телефон работает и все. Не важно, все, все, не важно как, как, именно как именно он нет, работает. С моим мнением можно не согласиться. Но как оно работает? Вот смотри. Организатор, ты организатор. Учитель, ты учитель. Ты же рассказываешь людям, обучаешь. Верно? Каким-то образом. Они за тобой идут. Это связь, это связь цифры и, цифры и, меня. и меня. Я а, говорю говорил про, про планеты. Планеты как, как влияют? Цифры, цифры и меня это, ну просто... да, да, наверное, наверное здесь... есть. Подожди, ну как, цифры, они сами по себе отдельно от планетные существуют. Если я говорю цифра один, то это Солнце. Значит, Солнце на тебя влияет, влияет. Ты мне сейчас говоришь про цифру, а я тебе говорю как раз таки про планету. Человек родился, вот Марс, да? Это люди, которые родились 9, 18 и 27 числа. У них есть марсианские наклонности, у них есть э, четкая направленность побеждать и добиваться своей цели. Но Марс может быть у них в плохом положении, тогда они будут головой пробивать стену. А если в нормальном положении, тогда они возьмут советчика у любого, скажем, марсианина или э, предводителя, ну скажем, э, в системе, будем называть индийской, да, или ведической, вообще-то говоря, их называли кшатрии. Кшатрии – это воины, полководцы, да. И вот воины, полководцы – это люди, которые должны побеждать. Но куда побеждать и когда побеждать? Вот, скажем, Гитлер, да, у него был свой э, гуру, у него был ведический астролог, ведический, заметьте. И он ошибся на один день. Перед тем, сейчас можно вызвать окон на себя, потому что сейчас будет миллион всяких мнений, речь уже о войне, да? вот, а иначе можно было, он мог бы взять Москву, он был буквально там в нескольких минутах от этого, но он расстрелял своего, ну, раханутый был Гитлер, да, вот, у меня, кстати, выложено на моем сайте про него, но очень коротко, чтобы там не вдаваться в детали про Гитлера, про, кстати, про Ленина, вот, то есть, э, он ошибся в расчетах на один день. Понимаете, это очень и очень важный момент. Пл планеты влияют на нас все. Нет, нет, очень это важно, это, если в этом есть истина. И получается, и что, получается, что если, если на один, один день, день этот, этот советник не ошибся, то, не ошибся, то, то, то все, наши все наши напряги, напряги все наши вся наша борьба, борьба была коту под Мы проиграли. Мы проиграли. Не, не совсем так. Он должен был ошибиться, он обязан был ошибиться, Потому что демонические наклонности не, никогда бы не победили бы. Не время. Не время. То есть там сверху было это предусмотрено. Все. Потому что а, война, и любая война, и в частности вот, Вторая мировая война, и он сам, личность его, она для чего-то была нужна. Чтобы нам осознать нашу позицию. Как мы должны себя вести. Как надо вести себя, чтобы этого не допустить. Расскажи мне если мы говорим об этом, было огромное количество попыток его уничтожить. Мы же это знаем, да? В одной из попыток, когда бомба разорвалась, шансов его остаться в живых было один на несколько миллионов. Как это могло быть такое? Значит, его до какого-то момента защищали. А то, что он... Э, то есть, срок должен был быть, срок действия какого-то вот этого намерения, вот это, скажем, войны. Да? И вот наши... да, иными, словами, да, иными словами, Бог сверху или высшие силы, они, они все-таки регулируют процесс, этим процессом, поэтому астрология, да, что-то говорит, но что в нужный момент это все корректируется сверху. сверху. Кто-то Кто не прислушивается к прогнозу, прогнозу или прогноз, прогноз будет не совсем точный, точный. Но, над но над астрологией есть еще Бог или там небеса. Мы можем его по-разному обозначать, по-разному его трактовать. Называть можно по-разному, но, в общем, да, есть. А вопрос заключается в том, чтобы нам надо принимать чистую энергию, и как мы будем реагировать, и нет никакого значения, не имеет никакого значения, как его называем. Потому что я знаю, о чем ты говоришь. Значит, Об этом даже рассказывал... Задорнов, Михаил Задорнов, он же говорил рада рада рада это слово радость, вообще-то говоря, это сурья да, это, в физической мифологии, а Бог, Ра, это Бог Солнца, на самом деле. Солнце это единица, единица это люди, которые должны организовываться, которые должны обогревать, которые должны вот так влиять Солнце на нас. То есть, если человек находится под влиянием, скажем, он родился 1, 10, 19, 28, на него Солнце влияет в первую очередь, во вторую очередь это единицы, да, во вторую очередь десятки, в третью очередь 19, потом 28. Да? Потому что тут сочетание двух цифр уже есть. Поэтому несколько размывается, скажем, чистота может быть. И поэтому есть нюансы. Так вот, если этот человек родился 1-10, ему нельзя работать под кем-то, нельзя это слово сказать нельзя, не рекомендуется работать. Потому что он сам руководитель по природе своей. Значит, он идет против природы. Понимаешь? Поэтому, если мы уже говорим про сознание, подсознание, то, что ты с самого начала сказал, но есть еще другая вещь, которую сегодня по чуть, чуть не говорят. Это называется сверхсознание. А сверхсознание – это контакт тогда с Богом или с высшими существами, чтобы брать эту энергию, оно выше намного. Подсознание – это мы, это наша материальная сущность, это мы, люди, понимаешь? А мы, оно тоже связано с Высшим, но не настолько, понимаешь? Оно закрыто, это называется, на самом деле, аханкара, то есть ложное эго, у нас у всех оно есть. Есть понятие ложное эго, это еще, еще более три тонких элемента, вот то что пять элементов материальной природы, а есть еще ум, разум и ложное эго, вот эта концепция. Вот это все вещи, которые западному человеку непонятный не ну понятно мы же учились всегда одному а вот на востоке учится другому есть очень интересная вещь я думаю мы оставим это ну, уже когда будет программа иначе мы сейчас с тобой вот все -то -то -то проговорим проговорим и на ну, ту программу ничего не останется понимаешь ну да, вот. ну да. Поэтому, поэтому наверное это будет предмет не там Углубляться в это можно до бесконечности. А с той стороны, а с стороны будут какие-то эксперты, эксперты если приглашены, если чтобы можно было у них что-то спросить, спросить что-то расскажет что о себе? Ну так, ну, так если... если... Ну если меня одного мало, я могу два часа рассказывать, всю твою передачу То Нет, я сам не люблю, сам, кстати, тихо сам собой, как говорится, да? Я люблю все-таки приглашать почему потому что ну так сказать я все равно в теме да но мне интересна беседа мне интересно человек как трактует и мне интересно быть с разных сторон экрана я вызываю часто огонь на себя люблю это делать почему потому что из пламя то есть из искры возгорится пламя да, вот. да, да. то есть это оно освещает тогда это все но конечно без всяких таких резких и вот этого я не приемлю антагонизма, понимаешь, когда нет, только так, а по-другому нельзя. Вот только этот бог, а другой нет. Я в матрице это вижу очень здорово и замечательно. И чтобы мне никто не говорил, оно вот как есть, так оно есть. Но человек может просто по-другому думать и себя каким-то образом защищать, что ли. Кому хочется быть дурным, глупым и так далее, и плохим. Всем? Все хотят у нас быть знаете личности. Что так оно и есть, кстати? Ну, вот мне такая, ну, такая просьба, я еще не выложил, но выложу, выложу, выложу сейчас видео, просьба ознакомиться, потому что там будет что пообсуждать, там и Луна есть, и всякие, всякие такие темы, темы, которые будут интересны для интересны обсуждения, я думаю, и твоей аудитории, и моей. Вот, или вот, если кто-то еще подойдет, еще подойдет. Вот. Вот. Просьба Просьба будет после будет этого видео там ссылка, там ссылка. Вот. и, и, давайте, и тогда, давайте тогда в субботу, субботу так, какое-то так, какое число. число. Это будет 30, 30 июня, 30 июня 7, часов 7 часов по Москве. По Москве. Встреча, Встреча. А в эфире, а в эфире, в эфире а в Америку, с Майклом Мелиховым, со, со мной. И, ну, и, кто, кто, и кто будет? Я поспрашиваю, у нас 9 часов утра будет, и к этому времени я уже две передачи проведу, две программы. Так что я, так скажем, нет, это будет 11 утра по чикагскому времени, да, 11, 8 часов, да. Ну, я успею провести еще две программы, вот. Я попробую поговорить с одним из моих экспертов, ну, согласятся. Но желательно, ну, желательно, если, если чтобы они поняли, о, том, о чем вот это видео, вот это что я видео, сегодня было. Я, я считаю, это, я я это некое достаточно, ну, достаточно важное событие, событие или, как или, как сказать, информация. Если они, если проникнут, они проникнутся, то, может, они будут тебя просить их, их подключить, и чтобы они, они высказались на эту тему, если, если они, они узнают об этом. Вот, кстати, ты мне как раз порекомендовал, была замечательная передача на <напрошу> YouTube интервью, да? Мирон, Миронова, да, зовут. Миронова, да, Миронова да, да. да. Я просто, друзья, простите, я не знаю всех, я все-таки живу на другой территории, но мне очень понравилось. Она очень здравомыслящий человек, без сомнения, очень знающий, очень эрудированный. И что самое интересное, совпадает с очень многими вещами, которые мы тут тоже проводим. То есть у нас есть преподаватели очень серьезные, которые в этом же направлении функционирует, более того, практически все это применяется, и имеются результаты очень интересные. Ну, вот. Так что, Игорь, я благодарен тебе о том, что, во-первых, мы сейчас общаемся, и, дорогие друзья, обращаясь ко всем, поскольку я тоже буду, естественно, выкладывать это, выложу вот эту вот нашу запись на моем канале, и мы попытаемся сделать, я просто технически еще не очень знаю, на два канала, да? И мне потом мы да? Проэксп... Да? проэкспериментируем, чтобы mm -hmm. видели Сангейтс, наши пользователи, ну и твой канал тоже. Mm -hmm. uh, все, mm -hmm. тогда. До новых встреч. Благодарю да. тебя. Да. Да. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.